Всем привет! Вы на канале Литеков КТВ И сегодня я снимаю э, серию Майдл Пони которая называется Последняя контрольная Так, давайте начинать Так Детки, надеюсь, вы все запомнили Это была последняя тема наша в этом году Так как уже э, ну, каникулы будут послезавтра Завтра последний день Поэтому я решила сделать такую маленькую как, контрольную вам. Ну, чтобы, можно сказать, проверить, как вы запомнили этот материал. Так. И если кого-то не будет, то это ничего страшного. Вам переписывать это будет не надо будет. Это просто проверка ваших знаний. Кто напишет, тот получит еще одну оценку. Кто не напишет, то ничего страшного. Дзинь, дзинь. Урок окончен. Вы можете пойти на перемену. Ой, ты слышала, как это контрольная будет? Да, слышала. Ой, я, конечно же, на нее не пойду. У нас завтра самолет. Ты не забыла? Конечно, я не забыла. Такой не забудешь. Хотя мы вообще-то летали и на прошлых, э, можно сказать, каникулах. Да ладно, но ну это будет круче. На богам мы поедем. Да, причем наши родители вместе поедут Да, это будет здорово Кстати, а ты возьмешь какую-нибудь вещичку с собой? Портфель оставим О, Да, возьму я там сумочку возьму, аксессуары всякие М -м. А, Опять у нас будет урок в этом кабинете, не хочу Вообще не хотела бы учиться Ой, да ты знаешь, я тоже Ой, девочки, девочки, что же вы не любите учиться? Как будто тебя тут спрашивали. Да не, я просто говорю свое мнение. Ой, так о чем мы? А, подчислим, да, пойдем поговорим. Знаешь, я думаю, нам надо взять много интересного. Да. Слышала, завтра будет контрольная работа. Ну и что? Я я слегка, ну, можно сказать, вообще прогуляю. Мы вообще. Завтра с родителями собираемся уехать в путешествие по разным городам на каникулах уже. О, здорово. Да, и я уже прогуляю шкалу. Хм, молодец. Да, я вообще не хотела завтра ходить. Я и не пойду, в принципе. Так, ладно, пойдем на перемену. Пойдем, а я вот завтра э, поеду в деревню. О, вот тоже круто. Пойдем, пошли. Ой, слышал про контрольную? Да, слышал. И я не пойду на эту контрольную. Мы завтра уже на дачу. Там будут мои подружки. М -м, понятно. Я тоже уезжаю, там тоже мои друзья будут. Ладно, пойдем, пойдем. Эх, все уезжают, только я одна не уезжаю. Блин, жалко. Ой, пойду, что ли, к девочкам? Ой, девочки. Ой, Флоттершай, прости. Эпплджек, ой, да. Пойдем? Пойдем. Ох, как вам везет. А, в каком смысле? Ну, вы хоть куда-нибудь-то уезжайте. Да ладно, ты можешь зато прогуляться по магазинам всяким. Это верно, но, знаете, как-то хочется чего-нибудь разнообразного. А то все лето я буду сидеть в городе. Да ладно! Что такого? Зато контрольную напишешь. Да. Ну, в этом и проблема. Я, наверное, буду одна из классов. Да ничего страшного, твоя соседка завтра придет в школу. Ну, она тоже собиралась. Я звонила ей, она тоже собиралась. Да ладно. Старлой Star... Твайлет, она же очень умная девочка и никогда не прогуливает. Ну, в этом я точно соглашусь с э, Радугой, ну, потому что она вообще не любит прогуливать школу. Ну да, может быть, она и придет. С ней будет веселее. Да, ну ладно, хватит э, болтать о каникулах. Пойдемте лучше. На предметы, да, пошли. После перемены. день дзин, дзин Так, детки. Ну что ж, начнем урок. И я вам хотела сказать, что завтра э, я уезжаю э, на дачу. А, ну как обычно, кто бы сомневался. Что прости, ничего. Да, как я говорила, я уже на даче, поэтому у вас будет а, другой учитель. Сейчас я его позову. Так, сейчас. Ой. Миссис Луна, вы можете войти? Здравствуйте, дети. Здравствуйте, миссис. Э, миссис Луна. Здравствуйте, здравствуйте. При здравствуйте здравствуйте здравствуйте хм. я вижу тут э, знакомые лица хм, интересно как она говорит Ну не обо мне и не обо мне интересно про кого она говорит да интересно интересно о ком она говорила я не знаю хм, подумаешь да так м -м -м, вот миссис луна будет с вами. Завтра целый день. Поэтому познакомьтесь с ней. Она сейчас будет у вас вести урок. Я надеюсь, кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Считай, как будто дома. Так, сейчас я ей передаю мои очки. Это терье ответственность. Пожалуйста. Так, все. До свидания, дети. Я ухожу. Миссис Луном. вон там он на столе лежит, классный их журнал. Про контрольную я их уже предупредила. Если кого-то не будет, то не ставьте двойки там. Хорошо, я все знаю уже. Мне позвонил там один человек из вашего класса. Хорошо, все, ладно. до свидания, до свидания. Так, дети, здравствуйте, давайте познакомимся. Да, давайте. Меня зовут Миссис Луна, а вас? Меня зовут Рарити. Меня Старлайт. А вас, леди? Меня зовут Flower Вишес. Меня зовут... Бли... А, извините, меня зовут Лили Блоссом. Хорошо. А вас, как девочки, зовут? Меня зовут Рэмбл Дэш. Меня зовут Эппл Джек. Хм. А вас, леди, как зовут? Хм, я думаю, вы знаете. Леди, как вас зовут? Флатершай. Приятно познакомиться с М -м, Ладно. Так, ну что ж, начнем урок. После урока. Дзинь, дзинь, Урок окончен. Вы можете идти домой. Ура! Пойдем домой. Пойдем. Хорошо, что это последний урок, да. Блин. Да, здорово, здорово. Ай, у нас сегодня, блин, контрольная еще была. А я там столько ошибок сделала. У нас ведь был урок контрольный, это Луна. Ай, миссис Луна, миссис гнула какая-то. А, знаешь, я бы такой не называла, я думаю, она очень злая. А ты с чего это с всё знаешь, Латершей? Вижу, она как-то странно к тебе относится. Что? -то? Нет, а, нет вообще-то, как бы я ее... Я впервые в жизни вижу, честно. Ну ладно, блин, а давай-ка ты у нее со стола возьмешь мою тетрадку, и я быстро все исправлю. Я? Ну да, ты, а что? Или давайте мы троим, да. Сейчас все уйдут. Так, все, пошли. Пошли, так беру вещь нашу, а падаю. Все, до свидания, до свидания, девочки. Так, до свидания, до свидания, девочки. Так, а вы что не уходите? А у нас тут просто э, дополнительно. А, хорошо, я пошла на перемену. Да. Ну что ты стоишь, иди. Ну Почему я? Ну потому что, блин, ай, взять еще. Блин, а блин, блин, а блин, блин, не хочу. Ой, хорошо, что они не знают, кто для меня это принцесса Луна. А взять или не взять? Взять или не взять? Ребята, напишите мне в комментарии, взять ли мне тетрадку радуги, помочь ли ей исправить оценки. И как вы думаете, кто для меня это принцесса Луна? Напишите в комментариях. Всем пока. Поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы знать о моих новых видео. Всем пока. Пока. Пока.